Ребят, короче, карточку потерял. Вообще непонятно, как произошло это. Может кто-то что поможет? Тем более не свою. Значит, смотрите, ситуация. Нужно было купить три мешка щебня. Чисто Тмыч попросил купить три мешка щебня. Дал карточку. Карточка, причем не на его имя. Я такой, а ч ⁇ говорю, что Чё так-то. говорит, нашел. Я такой, ну, окей. Все нормально. Да, карточка прикладная. говорит, просто прикладываешь. Все, берем три мешка еще. Я говорю, ну, ладно, хрен с ним. Приводит меня на карьер, там, типа, база, самосвал. Рядом с ним трется, как сразу же по виду было понятно. Главное этих всех рабочих, которые решают эти все вопросы. Я такой подхожу, говорю, вот, говорю, мне надо купить? Три мешка. Говорит, залезай в кузов, сейчас по ходу движения разрулим, тут сроки горят, тут вот, надо раскидать, развести, все здесь по базе покатаемся, давай обсудим. Я такой, окей. Залезаю в кузов, объясняю мою ситуацию, как раз пока шумно там какие-то еще два узбека работают, что-то там то туда сюда кидают, вроде как-то я до него донес мысль, да объяснял, что, кого все, приехали как раз к вагончику, в котором, как я понял терминал, все эти прайсы не прайсы, все движения приехал на такой он говорит, чувак, давай жди сейчас пойдем оплатим ну и карточку, говорю, ну не вопрос, что куда ты денешься там, типа мол, что такого держи карточку она говорит, прикладывается, говорю, ну там все нормально сумма вроде как до тысячи вышла и что-то смотрю, буквально на пару минут в чем-то задумался, смотрю, нету ни его, ни тех узбеков, что работали, я такой, опаньки в команде никого, захожу в этот вагончик там пусто, вообще не. Ничего там нету. Я такой, опаньки, Что-то не то. Выхожу с базы. Э, с этого карьера такой. Ну, вообще не понимаю ничего. Звоню Тму, Тма говорит, тут такой вот движ невнятный. что решать-то, как что быть? Он говорит, ну что, я приеду буквально, там несколько минут, давай, жди. Я стою, жду его. Пока, пока жду из соседнего там, ближайшего дома. Выползает гусь размером чуть ли не здорового борова. Один идет, раз попер на эту базу. Второй гусь таких же размеров здоровенный идет. Потом индюк туда же прется. Я такой, ну, хрен его знает. Че, че, че не то, а ч ⁇ не то, -то какие-то какие нереальные. Потом подъезжает т ⁇ ну и ни хрена непонятно. Блин, песница что такое, да? Хм. Пока.